Здравствуйте, дамы и господа! Вас приветствует Михаил Бондаренко. Приветствую всех вермираличеводов, приветствую потенциальных клиентов. В этом видео я хотел бы вам рассказать, показать продажу 200, да, вернее 201 маточник на Полтаву. Когда клиент приехал к нам на ферму, он увидел, что у нас серьезный подход к вермиделу, делу, верми производству и производству биогумуса. Он остановил свой выбор на нашем черве, и плюс остановил выбор на нашем оборудовании То, которое мы ему показали, предоставили, и заказал еще плюс у нас оборудование Итак, вот, собственно, мы отправляем 201 ящик червя в Полтаву. Сейчас температура воздуха плюс 15, плюс 16 градусов. Температура позволяет спокойно. Солнышко то есть, то его нету. Ребята выезжают вечером. Ну, к ночи там, утром запустят червя, все будет у них хорошо. Всегда рад проконсультировать своих клиентов. Всем своим клиентам большое спасибо. Спасибо за просмотры, спасибо за лайки. Очередные видео будут про биогумус, там про подсолнух на подходе, скоро будет урожай по подсолнуху. Всем спасибо за внимание, до скорых встреч, всем удачи и здоровья!